Его пришьют к вашей форме. Он будет очень красиво смотреться. Сегодня мне нужно осмотреть вас полностью. да, Ну, во-первых, мне нужно узнать о состоянии вашего здоровья. Во-вторых, мне нужно проверить, нет ли на вас жучков. Не установлена ли слежка. Да, ну и вообще понять в целом ваше состояние и ваши возможности. нашли в бессознательном Поднимите. отлично след что вы уже доказали свое мужество и отвагу в бою. Так что я вас...